Мне совсем ничего не хочется каждый день одно и то же. Кто-то говорит про одиночество, но даже оно меня не тревожит. Утро, день, вечер, следом ночь. М -м -м. Я не знаю чем себе помочь. М -м -м. Ничего, ничего. Сливаю душу, но я не сплит Просто все так душит для меня Хорошо, плохо ли? Что же делать, я не знаю.